Всем привет, дорогие друзья! Из вас, наверное, всегда ждет что-то необычное. Но сегодня я вам покажу необычные видеосюжеты, которые вас, скорее всего, шокируют. В производстве в Алтае подземный город и завод был спланирован необычный объект, который в производстве уже 20 лет. Этот объект похож на НЛО, но на самом деле это не НЛО, а разработки российских ученых, которые на протяжении нескольких десяток лет, еще с 90-х годов, начали разрабатывать, а в 2010 году уже закончили. Но это оружие... Уже модификация имеет огромный потенциал. Именно то, что скрывается, я вам сейчас покажу. Но подумайте, зачем было разрабатывать это оружие на протяжении нескольких десяток лет, чтобы удивить и напугать Европу? Нет, я не думаю. Скорее всего, для защиты нашей страны. Но представьте себе, нет оружия, которое не может поразить ни один объект, а если есть это оружие, которое контролируется также спутниками, можно и без спутника уничтожить те иные, можно сказать, объекты. Вообще, множество нашей необычной технологии зависит от спутниковых таких тарелок, которые летают над нами. Но эта тарелка имеет свой спутник. Вы не поверите, но это реально. Вы увидите, как танк поднимается именно Этим объектом вы увидите множество странных объектов, которые скрываются именно на Земле. И это не факт того, что вы подумаете, что это нарисовка или 3D графика, а реальность того, что это пугает множество людей, да и военных. В общем, что я вам говорю, вы должны сами это все увидеть. Просто поставьте лайк, подпишитесь, если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать. Ну а если у вас наподобие есть какие-то необычные видеосюжеты, то присылайте мне на почту, которую видите в описании этого видеосюжета. Ну в общем, дорогие друзья, смотрите, приятного просмотра, не забываем ставить лайки. Блин, так классно здесь, да?